Итак, сегодняшний вебинар записывается. Этот вебинар организован областным молодежным центром совместно с Калужским региональным отделением Межрегиональной общественной организации «Проект Кешер». И встреча посвящена позитиву. Все просто. Позитив. Сегодня мы с вами все можем видеть, что люди вокруг в связи с пандемией, которая, хотя вроде бы уже сходит на нет, но тем не менее ее отголоски мы можем слышать в связи с какими-то экономическими трудностями, какими-то политическими и другими моментами, аспектами, очень много людей находится в таком слегка подавленном состоянии, кто-то больше, кто-то меньше. И сегодня увидеть где-то просто так на улице, явно радостного человека который излучает какой-то позитив какую-то такую положительно заряженную энергию довольно непросто и в этой связи сегодня мы хотим поговорить именно об этом именно о позитиве я сейчас загляну в наш с вами чат что там еще добавилось так, для меня чат, чат, к сожалению, прозрачен. Если можно, прошу мою коллегу Юлию посмотреть чат. Какие варианты того, как определить человека на позитиве, еще написали наши участники. Настроение выдает позитивного человека, поведение, его энергетика, и некоторые видят позитивную ауру. Отлично, здорово. Да, я думаю, что все это как раз оттуда, все это правильно. И, как я уже говорила раньше, мне понравился вариант мимика, потому что мимика – это, конечно же, улыбка. Да, дружелюбие, Светлана, совершенно верно. И дружелюбие как раз тоже передает улыбка, определенный блеск в глазах и ненапряженное, легкое, расслабленное лицо. Так вот, сегодня я как раз и хочу сделать упор на разговор об улыбке и сопутствующем ей смехе. А, ни для кого не секрет, что улыбка – это довольно простое и очень красивое действие, которым наделен каждый человек, любой может улыбнуться, и буквально уже в первый месяц жизни человек, новорожденный, Улыбается своим родителям, тем, кто заглядывает в их колыбель, куда малыши улыбаются. Это самое первое, самое приятное, чего ждут все родители. И, конечно, нельзя не ответить малышу взамен тоже улыбкой. Так вот, простая и такая обаятельная улыбка имеет огромное количество положительных качеств. И сегодня я хочу немного рассказать вам именно об этих качествах. Так, например, улыбка ⁇ это как раз, вот мы говорили с вами об эмоциях, да, это самая легко распознаваемая эмоция лица. Она запускает отдельные процессы в мозге человека и активирует связь мозг-тело. Ну и польза улыбки для человека, конечно, имеет очень разные грани. Улыбка делает нас счастливыми и даже при плохом настроении. Помните, вот я говорила, связь, мозг тело Так вот, обычно улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы, и организм начинает вырабатывать эндорфины. Когда-то, еще больше ста лет, о, простите, больше сорока лет назад, ученые обнаружили, что возможно, улыбнуться, заставить себя улыбаться как бы наигранно нечестно, да, и вот эта ненастоящая улыбка, тем не менее, посылает сигналы в мозг, и мозг начинает вырабатывать эндорфины, а за этим следует как раз-таки повышение настроения на самом деле. То есть, когда ты чувствуешь себя неважно и настроение не актив, имеет смысл заставить себя улыбаться какому-то маленькому, самому простому поводу, найти его для себя, и тогда... Организм отреагирует и начнет помогать тебе работать на то, чтобы улучшить твое настроение уже более активно. Улыбка делает счастливыми и окружающих нас людей. И, конечно, вы все знаете, мы уже не раз сталкивались в жизни все с вами, когда мы улыбаемся, когда мы заряжаем позитивом наше общение с другими людьми, то можем взамен получить тоже улыбку и позитивный ответ, позитивный отклик. Улыбка делает нас более привлекательными. Конечно же, когда мы знакомимся с кем-то, если мы улыбаемся, то знакомство идет гораздо более позитивно, оно продвигается интереснее, веселее. И нас запоминают, конечно, с лучшей стороны, если мы позитивны в общении. Также улыбка помогает снять стресс. Улыбка помогает избавиться от усталости, изношенности, перегруженности. Она способна уменьшать чувство тревоги. И когда сигналы, что мы счастливы, даже если не совсем так, да, достигают мозга, то, как правило, организм учащает, уменьшает частоту дыхания, сердечных сокращений и снижается уровень стресса и очень благотворно сказывается на здоровье в целом. Так в результате и артериальное давление может снизиться. Улучшается пищеварение, нормализуется даже уровень сахара в крови. То есть плюсы улыбки вообще просто потрясающие. И они на этом не заканчиваются. Улыбка считается в мире более привлекательной, чем макияж. 69% людей при различных социальных опросах считают, что улыбающиеся люди, улыбающаяся женщина симпатичнее намного, чем женщина хорошо накрашенная, без улыбки. Также улыбка положительно влияет на здоровье, помогает иммунной системе лучше работать, то есть, когда вы улыбаетесь, более расслаблены, то сжигается жир, улучшается рельеф мышц пресса, смех улучшает кровообращение, снижает уровень сахара, как я уже говорила, в крови, улучшает сон и способен в организме повысить уровень антител, борющихся с различными инфекциями. Также улыбка делает нас успешнее, потому что улыбающиеся люди выглядят более уверенными в себе. В общем, надевайте улыбку на ваше собеседование, и люди будут реагировать на вас иначе, и успех, конечно, вам гарантирован. Ну и э, хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях замечательные спикеры, и первый я приглашаю э, нашего психолога. Сейчас, одну секунду, я правильно представлю нашего спикера. Это клинический юридический психолог, полиграфолог, кандидат психологических наук Ирина Макаренко. Ирина Александровна, прошу вас, пожалуйста, включайтесь и расскажите нам с точки зрения психологии о том, как же все работает, как работает мозг человека и действительно ли вот эти все качества улыбки и смеха реальны? Добрый вечер, я очень рада быть с вами. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что была возможность отложить нашу встречу. У меня прекрасный 17-летний сын, вратарь, сломал руку в тот день. И мне было очень сложно э, и адаптироваться. У нас все хорошо, мы и мяч поймали, и продолжаем карьеру дальше. Вам огромное спасибо, и буду рада сегодня ответить на все ваши вопросы. Это замечательная тема, очень своевременная тема. Действительно, сейчас это как никогда важно, и почему я тоже расскажу. Юлия полностью с вами согласна о том, что вы рассказали, и постараюсь в своем небольшом докладе все-таки э, ориентироваться на то что так э, скажите пожалуйста получается ли у меня сейчас я хочу включить презентацию получилось ли у меня да отлично видно. как вам моя картинка <свеч> впечатляющая <свеч> креативно, Не... креативно. Неожиданно. я думаю что сейчас все мы в этом положении вы совершенно верно сказали про ковиды, про социальные, про экономические характеристики. Мы сейчас в очень сложной социальной ситуации. Той ситуации когда мобильные и когда мобилизационные резервы нашего организма в общем-то стремятся к критической точке и сейчас самое время заниматься самопомощью и помощью друг другу мы много об этом разговариваем мы говорим об этом а, в рамках психологических форумов в рамках тренингов мы говорим об этом в рамках бизнес программ потому что сейчас самое время позаботиться о себе а, и Путь оптимизма, наверное, это самый грамотный путь. Почему и как это происходит? Вы спросили, где живет оптимизм. Мы знаем, где он живет. Вы видите картинку? У меня получилось ее поменять? Угу, спасибо. Мы знаем, где он живет, и знаем достаточно давно, когда было изобретено функциональное МРТ. Мы вообще много узнали о мозге, где живет память, где живет внимание, где живет речь, как происходит и что происходит, когда мы влюблены или опечалены. И мы знаем, где живут мечты, мы знаем, где живет оптимизм. Это прямо за нашими глазами. Не знаю, знаете вы или нет, но глаза – это часть мозга, вынесенная наружу. Да? Это тот орган, почему, говорят, прежде всего влюбляется глазами. Женщина, кстати, тоже не ушами, а глазами, так уж честно, потому что и у нас эта часть мозга, вынесенная наружу. Наибольшая информация, массив информации мы получаем именно так. Но быстрее всего, какая информация до мозга доходит? как вы думаете? Попробуйте убирать быстрее всего. Звук? Нет. Ну, зрение прям раз а? зрение, наверное. Мысль, мысль, мысль. Это внутренняя информация. Чтобы возникла мысль, должно должен быть какое-то э, сенсорное раздражение. Быстрее всего доходит запах. Угу. И здесь мы не отстаем от э, животного мира. А быстрее всего мы чувствуем запах и у нас рождаются эмоции воспоминания. было такое что вы идете по городу чувствуете запах слышите как говорят мои коллеги слышите запах и вспоминаете не знаю запах пирожков вспоминаете бабушку как она кормила вас пирожками да? или молодого человека который вам нравился вы услышали запах каких-то духов человека проходящего мимо и все это происходит в общем-то достаточно автономно но мы сегодня немножко не об этом а, вот то, что мы знаем, где живет счастье, где живет оптимизм, дает нам оптимизм прежде всего в рамках выработки, выработки лекарственных программ. То есть для нас это не так важно. Но для нас важно, что кроме биологических характеристик мы можем каким-то образом влиять на это, да, не прибегая, допустим, к медицине. И те исследования, которые вы сейчас видите на экране, говорят о том, что тренировка оптимизма возможна. И можно прямо физически увеличивать орбитофронтар... орбитофронтальную кору. То есть действительно можно работать с тревогой, действительно можно повышать уровень счастья и повышать, в общем-то, качество своей жизни. Что такое орбитофронтальная кора и как ее тренируют? Это кора, которая отвечает за коммуникацию, за принятие решений, за самоконтроль, за решение математических задач и так далее. Соответственно, таким образом мы можем в физическом смысле насаждать нам в мозг оптимизм, то есть пока не на психологическом, даже на биологическом уровне. Что мы можем делать? Прежде всего, это чтение, особенно чтение вслух. Тогда, когда вы читаете своим детям, когда вы читаете коллегами, когда просто проговариваете какие-то вещи, когда учите любимые стихи, вы тренируете как раз фронтальную кору. Когда вы поете, вспомните себя в караоке, в каком плохом настроении иногда мы приходим и в каком замечательном мы уходим оттуда, правда? Да, и вот это на уровне физиологии возможно. Сюда относятся все моменты а, самокоррекции, связанные с самоконтролем, это вопросы саморегуляции, наращивания стресса, иммунитета, а, все вопросы, относящиеся к заботе о себе. То есть если вы занимаетесь медитацией, если вы занимаетесь йогой, если вы посещаете бассейн, это все сюда, все, что помогает вам снижать а, стресс. Это все тоже здесь. Решение математических задач, ну, наверное, это не так увлекательно, как караоке, но все-таки разгадывание кроссворда, может быть, решение каких-то логических интересных задач, прохождение квест-игры, кстати, с какой-то задачкой, тоже все будет тренировать орбитофронтальную фронтальную кору. Ну и, конечно, это общение. Самое главное – это общение. Человек – социальное существо, и мы никуда от этого не денемся. Я вам больше скажу, в те ситуации, когда мозг предоставлен сам себе и находится в так называемой дефолт-системе мозга, то есть когда мы якобы как будто ничего не делаем, а на самом деле мозг прирабатывает массив информации, он думает о социальных отношениях. То есть вот это вот как бабушки на лавке, а он, а она, о, иди ты, происходит в нашем мозгу постоянно. Это правда. Кто с кем дружит, против кого мы дружим, кого мы любим, с кем мы будем договариваться, это главные задачи, которые решает наш мозг в то время, когда нам кажется, что мы ничего не делаем. Если вы вспомните свои сны, там тоже постоянное общение с удушевленными, неодушевленными предметами, но это всегда коммуникация. Мы социальны, поэтому общение это очень важно. Сейчас сложное время, вы знаете об этом. И сейчас ни в коем случае нельзя разрывать социальные связи. Мне очень нравится, как говорят мои коллеги, сейчас мы это все, что у нас есть. Давайте поддерживать друг друга, давайте вспомним о том, что такое доброта, милосердие, взаимопомощь и гуманность. И именно это, этим мы хорошо разобьем не только орбиту фронтальную кору, но еще в общем-то наше моральное сознание, которое тоже здесь. Тоже здесь вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как бы ни менялись события вокруг, мы должны понимать, что для нас добро и зло не поменялось местами. И если мы будем э, гуманны, а э, все, что касается помощи другому человеку, это та коммуникация, которая развивает орбиту фронтальную кору, как вы понимаете, расширяет зону социального взаимодействия в сторону позитива и дарит нам тот самый оптимизм. Вспомните какие-нибудь ситуации, когда вам было грустно или печально, или вы злились, например, и в этой ситуации кому-то помогли или сделали кому-то подарок. Ваше настроение улучшается, вы чувствуете себя лучше, вы чувствуете свою значимость, вы получаете позитивный заряд и, в общем-то, вы совершенно спокойно уходите от пессимизма по пути к оптимизму. Это то, что касается биологических моментов. Но сегодня я хотела вам рассказать и вот что. Мне кажется, важно вам знать, есть математические модели, психофизиологические модели построения мира, и почему нам так сейчас сложно, почему так много и так важно об этом сегодня говорить, почему мы теряем оптимизм именно сейчас, и не потому, что это те новости, которые мы с вами видим, нет, все немножко глубже. 2020 года наш мир изменился. Он и раньше это был не очень стабильным. Где-то с 80-х годов мир потерял в общем, я имею в виду его понимание, определенную стабильность. То с 2020 года наш мир стал хрупким. И сейчас... Подскажите мне, может быть, какие-то примеры, пока я буду вам немного рассказывать об этом. Мир стал хрупкий. Что это значит? Это значит, что как будто мы не можем быть ни в чем уверены, правда? Как будто мы завтра проснемся и не можем быть уверены, что попьем кофе в том месте, в мы привыкли это делать, его не закроют. Мы не можем верить к договорам, мы как будто не можем верить кому-то на слово. Какие-то большие системы, большие корпорации могут разрушиться в один миг. И это нас пугает, согласитесь. Мир стал тревожный, и мы видим это проявление практически у каждого человека по разным поводам. Кто-то тревожится о людях, кто-то тревожится о финансах, мы тревожимся о будущем, о своем здоровье и так далее. Но мы как будто из одной тревоги перетекаем в другую, правда? Вот эти последние два года у нас просто смена объекта тревоги. И мы никак не попадаем в зону комфорта. Поэтому сейчас мои коллеги-психологи смеются. Если раньше говорили, давайте выйдем из зоны комфорта, то сейчас я говорю, коллеги, давайте мы вообще в нее войдем. И чуть-чуть там отдохнем. Давайте мы где-нибудь ее найдем и в нее войдем. Мир стал нелинейным. Заметили вы или нет, что сейчас как будто последствия не идут из причины? Мы что-то делаем, рассчитывая на те или иные последствия, а это не наступает, или наступает в другое время, или наступают другие последствия. И они нас удивляют. Да? Какие-то вещи происходят как будто без причины. И мир становится непостижимый, потому что мы с вами живем в лавине цифровизации, огромное насаждение этой цифровизации. И именно этим я объясняю эту картинку. Именно поэтому вот такой наш путь к оптимизму, потому что нам очень сложно, и мы с вами живем в том мире, который характеризуется как бани-мир. И что же нам делать? Как нам сохранять оптимизм? Потому что это единственный способ, в общем-то, быть счастливыми, и единственный способ быть продуктивными и эффективными. Что нам делать? Давайте обратимся к этологии. Мы с вами понимаем, что как бы ни менялся мир, у нас выбора с вами только два. Адаптируйся или умри. Нет других выборов. Никакая ни природа не дает нам ни животному миру, ни социальному каких-то других э, моментов. Поэтому что мы с вами можем сделать? Мы можем с вами научиться позитивному мышлению и как раз развить ту самую орбитофронтальную кору, о которой мы с вами говорили. И о которой, в общем-то, говорила Юля, возможно, еще об этом не знаю Когда вы говорили про, уры, про улыбку, когда вы говорили да. о взаимосвязи между телом, телом и словом, мы говорим с вами именно об этом, в общем-то, практически об одном и том же. Что есть позитивное да, мышление? Да, тебе... да, нет, это про маму. Привет, это привет, не мам. Мам. -то Большой уже, ничего себе. А я думала, это Даниэль. Коллеги, Просим прощения, руку. случайно включился. Все нормально, прекрасно, все нормально. Итак. Ирина Александровна, раз уж возникла легкая пауза, хочу сказать, очень много молодых ребят сегодня на встрече. Если будет возможность, какие-то ну вот такие подходящие, да, совсем понятные примеры подбирать, буду вам очень признательна. Хорошо? Мне кажется, спасибо. мы идем прямо к самым понятным вещам. Вот и отлично. Спасибо да. большое. Что такое позитивное мышление? Это не значит, я встал утром, и что бы ни происходило, я всему радуюсь. Это скорее э, психиатрический симптом. Э, позитивное мышление – это когда я воспринимаю ту ситуацию, которая происходит сейчас, и те характеристики мира, которые я сегодня вам рассказала, мне почему-то показалось это важным, особенно для молодежи, это сказать. Потому что то, что происходит, это происходит со всеми. Нет уникальности какой-то, это тоже важно понимать. Так вот, позитивное мышление – это когда то, что происходит сейчас, мы воспринимаем как зону нашего развития. Когда мы адекватно оцениваем действительность, мы включаем критичное мышление и понимаем, что, возможно, не вся информация будет полностью нами обработана. у нас просто нет физических на этой сил, но наше критичное мышление даст нам возможность получать нужную нам информацию и воспринимать любое событие не только с точки зрения катастрофы, а воспринимать любое событие с точки зрения нашего развития, зоны роста и получения получения тех или иных ресурсов это не значит что нужно идти по дороге риска нет давайте прекрасно помнить как говорил главный психиатр России что утверждение о том что нас не убивает делает нас сильнее неверное потому что то что нас не убивает делает нас инвалидами нам к этому стремиться не надо но катастрофизировать наше мышление тоже не надо а в когнитивных установках у нас такая штука есть обратите на себя внимание если вы темной ночью куда-то выходите из, допустим, гостей, и садитесь в такси, фонари не освещены, и к вам поворачивается э, мужчина и таким низким голосом говорит, мы едем по этому адресу, в этот момент вы говорите, ну как здорово, какой приятный, интересный человек, думаете ли вы. Или вы думаете, боже мой, не расчленит он меня. Какая мысль чаще приходит в вашу голову? Вторая, потому что есть так называемое когнитивное искажение, которое называется катастрофизация. Мы изначально э, ожидаем худшего от человека на всякий случай. Так устроено наше мышление. И вот позитивное мышление... Это когда мы понимаем, что та ситуация, которая будет происходить, не связана с нашим ожиданием, и мы стараемся в любой ситуации найти ресурс, в любой ситуацию воспринимать как зону нашего развития. Но на словах все это легко, правда? И это, когда по вебинару кто-то рассказывает, кажется абсолютно логичным, нормальным, мы, в общем-то, и так знали, но как это сделать? Как построить эту привычку? Потому что позитивное мышление – это привычка. Точно так же, как мы пьем кофе или чай утром. утрам, точно так же, как мы собираемся на работу или в институт. Это привычка. Привычка видеть мир именно таким через те или иные ожидания. Какие мы можем дать практические рекомендации, чтобы эту привычку изменить? Мне очень нравится техника фиолетового браслета. Я вам очень рекомендую пройти ее хотя бы раз. Мы знаем ее с 2006 года, и это очень простая, это очень фиктивная и именно физиологически правильная идея. Я предлагаю всем тем, кто сегодня присутствует, начать это делать с завтрашнего дня. Найти браслет, он может быть фиолетовым, он может быть зеленым, красным, это не так важно и попробовать сформировать в себе позитивное мышление, как привычку. Психологи заметили, что чаще всего, когда мы общаемся, то, что коммуникация важна, я вам уже говорила, мы по большей части обвиняем кого-то, ну, мы каждый день говорим, что кто-то в чем-то обязательно виноват. Да? Мы постоянно жалуемся, мы ноем, мы сплетничаем, мы постоянно высказываем недовольство. Это практически 80% коммуникации, которую мы производим. Сейчас вспомните, пожалуйста, все разговоры сегодня. Стыдноватый, да, такой момент, стыдноватый начинает быть. Но я могу сказать, да, что такие... извиняюсь, почему-то на ваших словах сразу вспомнила своего 11-летнего сына, который 90% времени делает то, о чем вы говорите, находит виноватых. Да, да. И вот эти вот моменты, они свойственны в принципе нам. В принципе. И это не говорит о том, что мы хороший человек, плохой человек, там, какой-то пессимист. Нет, это когнитивное искажение. Давайте попробуем это изменить. Вы знаете, что 20 день формирования привычки. Это сейчас знают все. Поэтому мы с вами просто прекращаем мыть. Я хочу, чтобы вы одели браслет и пробыли, прожили в мире биджала 21 день. Но я вам сразу могу сказать, что у вас сразу не получится. Хотя бы раз 5 или 7 вы браслет переоденете. И. Алгоритм игры заключается в том, что если вы за день заныли, засплетничали или высказали недовольство, или кого-то попритиковали, вы переодеваете браслет и начинаете отсчет заново. Вы должны выдержать 21 день. И если вы это сделаете, я вам гарантирую, я поставлю на кон корочку свою кандидатской диссертации. Я вам говорю абсолютно серьезно, со всей ответственностью. Ваша жизнь изменится. Вы перепрограммируете свое мышление в рамках ожиданий. Вы больше не будете видеть мир через мутное стекло. Помните, как у э, лошадей шор. Мы убираем шор и видим, что мир становится многообразным, мир становится интересным, мир становится ярким, удивительным. И жизнь – это большое приключение, а не то, что, боже мой, меня обязательно кто-нибудь обидит. Там где-то кто-то стоит, который что-то не то задевает. Вокруг меня люди, которые глупы, они делают что-то не так. И вот в этом все да, мы не живем, мы выживаем с точки зрения психоэмоционального состояния. А это прекрасная дорога жизни. Та дорога, которая приведет к счастью и к экологичности восприятия и коммуникации. Мир изменится не только в голове, он изменится и вокруг. Почему психологи говорят, меняй себя, и ты поменяешь всю структуру? Рядом с вами будут люди, которые будут думать так же, потому что другие уживаться с вами не будут, будет тяжело. Будут изменения в работе будут изменения в учебе, будут изменения в личной жизни. Я хочу замотивировать вас хотя бы раз попробовать. Если у вас есть какие-то такие группы, есть, если вы обсуждаете что-то, да, там какие-то, может быть, моменты, создайте чат, как я делаю, так я часто рекомендую на бизнес-тренингах, на больших предприятиях, где читаю. Вот последний эксперимент у нас был на LG Electronics. Среди топ-менеджеров я проводила бизнес-тренинг по саморегуляции и, в общем-то, я их как раз и говорила пройти эту ситуацию. А одному сложно, поэтому надо сгруппироваться, создать чат, например, в WhatsApp и постараться начать это делать. Я говорю вам серьезно, вы измените свою жизнь. Поэтому это первое. Для тех, кто струсит и кто говорит: "Ну я не могу, ну как так-то? Если никто не виноват, и я не ну, а что уж я делать-то буду". Мне часто говорят: "А о чем вообще то мы говорить будем?" Как это происходит? А что мы будем делать? Как, как это не сплетничать вообще? Что мы тогда будем делать? Ну, в общем, для тех, кто струсит и говорит, а можно ли нам что-нибудь, какой-то более лайтовый вариант, у меня есть более лайтовый вариант. Я хочу, чтобы вы немножко подкачали себе стресс-иммунитет. И тогда улыбка действительно не покинет вашего лица. Я хочу, чтобы вы вели дневник, как считаете, сколько дней, 21? Правильно, тоже 21 день. Я хочу, чтобы вы завели отдельную тетрадку. Это работать можно индивидуально, с этим вы точно справитесь. И каждый вечер приходили и писали 10 причин моей радости сегодня. Именно сегодня. Вам может показаться, что это очень легко, но где-то после третьей-четвертой у вас будет такой стоп в первое время. И это как раз к вопросу о благодарности, потому что наш фокус внимания, да, наш мир таким, каким мы видим его через свой фокус внимания. Еще Лури, это великий психолог, говорил, что есть фигура и фото. Если у вас фигура, то есть главное, это что мир ужасен, небезопасен, люди кошмарные, и это какой-то вообще будет трендец, и наступает он очень скоро, то вы, в общем-то, в этом и будете жить, у вас будет, не будет абсолютно ничего, вы ничего не заметите. Солнце будет просто фонарем, который светит и бесит меня, вместо того, чтобы светить и радовать вас. Все зависит от фокуса внимания. Это перекодировка фокуса внимания на психофизиологическом уровне. Каждый вечер вы будете заставлять ваш мозг фокусировать внимание на позитивных аспектах. Это могут быть те мелочи, о которых вы даже не подозревали, которые, оказывается, могут радовать. Вкусный ужин, прекрасная беседа, то, что скоро будет расцветать какие-то цветы на вашем огороде, какие-то вещи, которые были именно сегодня. Вам нужно будет проанализировать день. Во-первых, мы опять-таки да, немножко потренируем орбитно-фронтальную кору с вами, мы проанализируем день. Во-вторых, мы графически запишем, а почерк – это работа мозга. А во-вторых, мы зафиксируем наше внимание. И так за один день вы перепрограммируете свой фокус внимания. Поэтому выберите себе, лучше возьмите два но что-то одно выберите сегодня, и тогда, конечно же, мы будем говорить о том, что радость, позитив и позитивное мышление смогут привести вас к переживанию счастья и переживанию каких-то состояний, которые однозначно улучшат не только вашу жизнь, но еще и вашу коммуникацию. Что еще я могла бы посоветовать? Если вам нравится искусство, то это что-то связанное с арт-терапией. Мне в последнее время очень нравится нейрографика. Я оставлю вам, отошлю, или вот сейчас мы поговорим с Юлей, как это можно будет сделать, эту презентацию пусть она останется у вас, если вы хотите. Здесь есть одно упражнение, специально прописала, но самое простое, как справиться с негативными эмоциями. Потому что недостаточно только формировать позитивную привычку, да? мы сейчас с вами разобрали как. Неплохо было бы знать, как избавляться от негативных эмоций, потому что они тоже есть. Нельзя запретить себе злиться, это невозможно, и это ненормально. Да, мне иногда удивляют, как родители говорят детям, ты не должен злиться на учителя, как так можно сказать? Ты например, не должен дышать, так можно тоже, например, ребеночку сказать, что он там дышит, когда ему не разрешается. Это естественные проявления, но что с ними делать? Как с ними себя вести? И вот э, нейрографика хороша, если бы у нас было побольше времени, я обязательно бы провела ее э, с вами, но попробуйте сделать это самостоятельно. Аутогенные тренировки – это если вы занимаетесь медитацией, если вы поете, если вы занимаетесь йогой, продолжайте это делать. Это здорово и очень вам поможет. И терапия искусством – это потрясающая вещь. Читайте книги, читайте стихи, ходите на выставки, гуляйте на природе и рисуйте сами. Пишите книги обменивайтесь ими, попробуйте создать читательский клуб. Это очень здорово, очень сплочает, помогает и очень хорошо тренирует фронтальную кору. Помните, я говорила, что чтение, чтение слух – это первое, что мы советуем для тренировки. Вот такие у меня к вам советы. А теперь я хотела с вами это обсудить и буду рада живому диалогу. Да, ребята, включайте микрофоны, участники, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. А я свои оставлю на попозже. Почему? Давайте, может быть, вы... вот, да, дам возможность другим задать вопросы. Хорошо. Еще что я хотела добавить, простите, если кого-то перебила. То, что касается общения. Вот в первые дни, когда была пандемия, я по понедельникам на утро первых в новостной программе в прямом эфире, каждый понедельник мы разбираем сложные психологические моменты. И вот особая тревога, особая злость или какие-то такие панические состояния же были, ну вы помните, да, особенно в первую волну это как-то было очень для нас все неожиданно. И мы говорили очень много, и я хочу к этому все равно вернуться, к практике помощи другому человеку что как только мы начинаем кому-то помогать как только мы начинаем кому-то проявлять доброту сострадание и участие и не капсулируемся в своих негативных эмоциях мы помогаем тем самым себе и мы однозначно насыщаем в физическом плане орбита фронтальную кору и мы еще становимся социально полезными в свете последних событий я хочу напомнить и сказать вам, что переживание разных состояний нормально. И злости, и апатия, и страха, и вообще все это абсолютно нормально. Но тогда, когда вы знаете, что с этим делать, то, что происходит сейчас в соцсетях, тоже очень сложно. И мы с вами тоже должны понимать, да, что, например, ненавидеть незнакомых людей – это симптом. И если вы э, испытываете, просто уходите от конфликта. Не нужно э, этого делать, особенно с незнакомыми людьми. Это странно. И это только разрушает вас. Самосохранение – это всегда толерантность, уважение к себе, уважение к другому. Не можете уважать этого человека, не нужно общаться с ним. Так, ну, так как другие участники молчат, наверное, э... Буду говорить тогда пока я, может быть, кто-то тоже присоединится со своими мыслями и вопросами. Ну, конечно, я обратила внимание, что довольно сложно было воспринимать информацию, но значит, я уловила для себя, что, ну, понятно, да, нужно постараться пусть даже если не дойдут руки до использования вот одной из техник на 21 день рассчитанных но тем не менее стремится как можно меньше каких-то негативных из себя вот этих изливаний до да, выпускать то есть но сдерживаться тоже плохо соответственно насколько я правильно если я понимаю то вот это вот творчество нейрографика мы туда отдаем то что в нас лишнее да, накопилось то есть вот ну, если вспомнить юность, то в юности часто злишься на да, учителей, вот как вы уже сказали, да, и часто там где-то сзади на страничке на последний что-то калякаешь, сидишь, это вот оно, это оттуда, да, я правильно конечно, понимаю? Это, конечно, так? конечно, вы интуитивно. Выходим из негатива таким способом, правильно? Ну, то есть умные техники нейрографики раньше, допустим, не обсуждались, но... Я помню, что все делали вот косичку, там, три палочки, три палочки, а потом ее соединяешь, и вот так вот до конца странички. Ну, на, на мой взгляд, это было здорово. Единственное, в этот момент не слышишь, что говорят лекторы, учителя, но, тем не менее, по крайней мере, из негатива это тебя забирает. Вот. Конечно, конечно, то, что негативные эмоции... Чувствовать нормально – это первое, что мы говорим. Нормально чувствовать злость, нормально чувствовать печаль, нормально чувствовать страх, потому что это те эмоции, которые у нас есть в базовой комплектации. Мы не можем их выбросить. Но как человек разумный, как человек с интеллектом и как человек с эмоциональным интеллектом, мы должны знать, что с этим делать. А делать нужно перерабатывать. То есть, во-первых, все те вещи, которые способны это отдать: спор – прекрасный способ снять напряжение, великолепный; бассейн, небольшая прогулка, хороший разговор, а, караоке. Сидитесь в караоке, идите в душ и пойте – прекрасное сочетание воды и можно поорать, прекрасно. Если очень хочется и вот злость не знаем куда девать, я советую сходить в тир, постреляйте, почему нет? попробуйте написать письмо обидчику. Есть хорошая такая техника, когда мы советуем написать письмо. Когда вот очень внутри болит, и ну, невозможно никак с этим справиться, напишите, напишите, как есть, со всеми ужасными словами, переживаниями. Вот прям как есть, так и напишите. А потом сожгите это письмо, его не надо отправлять. Но вы вытащите и, и уничтожите это чувство. Очень хорошо танцевать. Прекрасно, потанцевать, Прекрасно. да, танцевальная терапия, замечательно. Очень... Петь, петь тоже. Да, да, танцевать, это все, что относится к искусству, петь, рисовать, для того, чтобы это убрать, потому что писать письмо, это тоже творчество, мы не набираем текст, а мы именно прописываем его. Поэтому работа с негативными эмоциями, еще раз, спорт, да? сходить и записаться, у нас, оказывается, в Калуге есть боксеры, которые дают частные уроки. Мне кажется, это замечательная идея. Сходить побоксировать, почему нет, попробовать научиться, да, поставить хук слева или как это правильно называется. Тоже хороший э, вариант. Но самое главное, не уходить в, э, на путь страдания и вот это вот лиление, страдания в себе. Знаете, да, она его за муки полюбила, а он за сострадание к ним. Вот не уходить, вот этот вот невроз, да, о том, что вот... Э, возлелеивать вот эти вот все негативные переживания нет они нормальные они ситуативны и их нужно проработать потому что жизнь это большое приключение с большими трудностями которые мы можем воспринимать именно либо катастрофично либо воспринимать как то что нас будет учить для того чтобы дальше мы получили еще больше и больше ресурсов юля у меня такой вопрос а все ли у нас э, старше 18 лет я хочу рассказать анекдот Ирина? Да, я только за анекдоты. Давай. Вот за анекдоты плюс. Все ли, на, все ли у нас граждане сегодня старше 18. сто процентов. давайте. А дальше. Дальше. Скорее всего, все. Ага. Так, а Юля у меня куда-то пропала. Она у меня координатор. Пока она мне не разрешит, анекдот свой любимый, я вам не расскажу. А он у меня прям как символ всей, всего моего восприятия. Давайте Далеко посмотрим. не все. Они а, все. Не, не все, все, да. Ну, тогда э, я расскажу его Юле, она по секрету вам. Очень что, очень. что еще хочу вам показать. Пожалуйста, посмотрите. Мне очень нравятся правила эмоционального здоровья. Это, это один из классических психологов. А, что э, может помочь? Цветная одежда. Правильное насыщение воды – это физиологически важно, внимание к, к собственным мыслям, сон, умение видеть прекрасное, не воспринимать слишком серьезно, поэтому юмор – это вообще прекрасная стратегия замечательная стратегия, когда вы умеете шутить не только над кем-то, а еще и над самим собой. Вот это высший пилотаж. И самое главное, никогда не опускать руки. Нет безвыходной ситуации. В крайнем случае, выход там, где вход. Так, я извиняюсь, у меня были затруднения со, со связью, я немножко вылетела, но вовремя включилась. Как раз на самых правильных словах я, с вашего позволения, немножко, ну, как я это вижу, под да, да, Все, что я сегодня от вас услышала, так как многие из нас, в принципе, каждый день имеют огромное количество контактов с разными людьми, со сверстниками, старше, младше. То есть мы все, ну, вообще, я думаю, те, кто сегодня сюда пришел, никто не живет в вакууме. То есть вот это все контактные, общительные люди, да, и поэтому мы, собственно, здесь. И вот насколько я понимаю все, что я сегодня от вас услышала, что, конечно, очень важно всегда искать способ, Сегодня, сейчас, если ты чувствуешь, что ты ушел э, ниже уровня да, черты, вот этой позитив, негатив, если ты уходишь э, до черты ниже, то нужно э, стараться самому работать над собой и вытаскивать себя, искать способ осознанно э, себя выводить. Ну и иметь хороших друзей, да, которые увидят, вовремя помогут. Э, тебя как выдернут, да либо сам себя как Мюлхаузен за волосы, либо хороший друг с помощью каких-то позитивных таких эмоций да, выдергивает. Вот. Ну и то, что вы сказали о юморе, да, сегодня, наверное, как раз и является нашей частью встречи и как раз поэтому сегодня у нас второй спикер который как раз именно о юморе с нами и поговорит он наверное уже заждался возможности включить свой микрофон и я с удовольствием предлагаю нашему спикеру подключаться пожалуйста алексей а здравствуйте поздавлю. здравствуйте с нами алексей Кузнецов, всем привет всем добрый программе. вечер Открытый микрофон на канале ТНТ. Спасибо. Алексей, я уверена, что вы внимательно слушали Ирину и наверняка многое нашли в себе. из того. Да, конечно, многое могу. Потому сказать, что ваш, ваш род деятельности напрямую связан да, с... Вот всем рассказанным с позитивом, с тем, чтобы если вдруг ты какой по какой-то причине не так весел, а нужно выходить и делать счастливыми людей, то нужно работать над собой и что-то в себе срочно менять. Давайте поблагодарим Ирину все вместе за такой Спасибо насыщенный большой насыщенный. рассказ о том, как же работает вот это налаживание позитива внутри себя. И за возможность узнать о техниках, как работать с тобой, да. Ирина, спасибо огромное. <свят> вот. Ну а Алексей, к вам самый главный вопрос. Вот из опыта, из личного, расскажите, что именно, по вашему мнению, хорошо работает, что помогает вам выводить людей на улыбку, смех, вот как самую позитивную реакцию, какой именно юмор сегодня заслуживает? Юмор. Юмор любой. Главное, он, чтобы был хороший. То есть, не бывает там хорошего юмора на данный момент, не бывает плохого юмора на данный момент. Бывает просто юмор хороший и плохой. А мне помогает, прежде всего, это шутки над собой, как сказала Ирина, это работает. И я очень много столкнулся с негативом, когда попал на проект. Мне много было позитивных моментов, писали много негативных. То есть, Друзья детства, они говорили, что сколько ты заплатил, чтобы попасть, допустим, на телеканал, и как туда ты попал вообще, и с кем у тебя там связи, с кем ты вообще общаешься, или вообще что это происходит. Как парню из города, которого никто не знает, попасть на телеканал и общаться с людьми, которые там на ТНТ и везде. Я говорю, ребят, они тоже все из городов, которых никто не знает. Они все тоже не москвичи, не все далеко москвичи и не все там петербуржецы. Хочу сказать так, мне помогло очень, что я очистил свое окружение от таких людей, от негативных людей. И подытожу слова Ирины, это действительно помогает. Я обновил свою жизнь, как бы в этом плане все очень помогло. Также очень важна входная шутка. Ну, вот Когда видят меня, первым делом, конечно, видят не комика, а человека с ограниченными возможностями. Я, я это понимаю. Но когда я выезжаю на сцену, нужна входная шутка, чтобы расслабить зал. Я, с вашего позволения, расскажу одну, да? Она не серьезная, она не, не цензурная. То есть она цензурная, наоборот. Да, ну, мы вот, поняли. Секунду. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и у меня есть мечта. Я мечтаю прыгнуть с парашютом. Просто без парашюта мне не понравилось. Все, и народ на этом моменте смеется, и он расслабляется. Они расслабляются, они понимают, что я сам над собой сейчас смеяться буду, и над этим можно смеяться. И это помогает входить в диалог, чувствовать зал, и все отлично происходит. Алексей, я с вашего позволения тогда, раз уже зашла речь о том, почему же вы шутите над собой, скажу, что вы в коляске. Да, конечно, а, я Алексей не колясочник, да, не все знают, возможно. Угу. Да, да. Э, вот. И поэтому Алексей, собственно, на сцену въезжает, э, как правило, по, по, не, они, да. как правило, входят другие участники. Ну, у меня была такая шутка, я рок-звезда наоборот. Только они со сцены прыгают, а меня на нее заносят. Вот, то же самое практически. Мне помогает очень в юморе. Юмор мне помог в целом раскрыться. Я всегда говорил своим ребятам из стендап-калуга, что... Есть такое понятие, как психологические замки. Если я неправильно выражаюсь, меня поправит психолог. И юмор мне помог эти замки снять, потому что все равно, хоть ты живешь долгое время в таком положении, ты замечаешь на себе косые взгляды, замечаешь на себе какое-то другое отношение, и при этом ты из этого не делаешь проблем, но ты из этого пытаешься зарядить народ, зарядить народ позитивом, и показать, да это, это нормально. У всех свои проблемы, просто мою проблему видно, у кого-то болит почка, у кого-то болит сердце. вот. И люди начинают это воспринимать нормально. И с меня снимаются замки. И я когда шучу о себе, я шучу о своей жизни. В целом, как говорят ребята, чтобы шутка была действительно шуткой и действительно крутой, она должна быть прожитой шуткой. То есть ты должен ее прожить, прочувствовать, это должно быть правда. То есть ты не можешь с неба взять и придумать что-то. Ну, я, кстати, часто слышала вот за свою ну, такую уже немаленькую жизнь, что mm -hmm. большинство анекдотов рождаются из жизни. И это действительно так, в моей жизни тоже так было. Как говорят многие знаменитые комики, хорошие стендап-комики – это люди с проблемами, которые пришли пошутить о них и избавиться от них этим способом. Тоже своеобразная такая техника через позитив, да? И еще раз э, тоже хочу согласиться со словами Ирины. Э, она говорит: найдите себе занятия. Если вы поете, пойте, то есть танцуйте, танцуйте. Э, это помогает. Ну, станциями у меня не очень, ну как бы по мне ясно видно, да. Но вот э, песни я пою, точнее читаю рэп, и мне действительно помогает. Когда мне нужна разрядка, я еду на студию. Я просто там выговариваю все, и вот этих косичек на полях у меня не было. В универе я всегда исписывал стихами и текстами задние страницы и тетради, и постоянно мне влетало от препода. Вот да, так да, да было такое и у меня тоже, я тоже в универе песни и стихи писал на задних страницах. Поэтому мне постоянно влетало, и всегда говорили, Кузнецов, ты там кодексы пишешь или что-то другое. Я говорю, к сожалению, что-то другое, но не менее интересно. Вот так вот получалось. И шутил я с детства, как бы, а потом, когда был после операции, нашел нашу команду, комьюнити up Калуга. Тогда называлась Open Mike Калуга. И я написал ребятам, говорю, я хочу приехать. Я всегда шутил хорошо. У меня есть время, у меня много времени. Я в гипсе, только сняли гипс, точнее. И они говорят, да, давай, давай, действительно проблем не будет. Они во всем помогли. Я помню, меня трясло просто. Первое выступление зал принял, конечно, хорошо, но меня трясло, я потел, я не знал, куда я терялся, я забывал текст. Но это прошло круто. Это, на самом деле, самое запоминающееся мое выступление в жизни до сих пор. Алексей, сколько вы уже вот, работаете именно в сфере юмора и позитива? В сфере юмора четвертый Ра год. То есть это приносит вам ну, заработок? Пока не так, как юриспруденция, моя основная занятость, но так, приносит. Понятно. И тем не менее, вы выступаете на различных площадках да, да, конечно. города. И ну, расскажите, Последних куда пойти за поднятием настроения, за, вот, за хорошими шутками у нас в городе, где выступают стендаперы? Тогда про рекламирую наше мероприятие ближайшее 10 числа. Грильбар Крылья, Кирова 39, это совместная съемка для триколор и Российской Лиги юмора. Будут хорошие шутки проверенные. Кирком? Да, это будет, по-моему, если не ошибаюсь, 19.30. Вход будет бесплатный, поэтому всех ждем, всех будем рады видеть. Будут проверенные крутые шутки, но шутки, которые не засветились ранее на ТВ. Так, я прошу прощения. Да, вы чуть-чуть да, подзависали. Соединение неустойчивое, не и что-то меня выкидывает периодически. Друзья, прошу за это меня извинить. Я надеюсь, что это не ухудшит ваше настроение которое мы изо всех сил стараемся сделать хорошим. И поэтому сегодня, собственно, вся встреча направлена на то, чтобы научиться из всего находить повод для позитива. Итак, еще раз на мероприятие вечерком. Да, 19.30, Кирова 39, грильбар «Крылья». Я думаю, да, что это время, кстати, ждем. такое вполне себе не очень позднее. И я думаю, по окончании мероприятий еще даже на общественном транспорте можно будет уехать по домам. Конечно, очень конечно. Здорово, очень здорово, очень время. Без да, и, и для тех, кто за рулем, и для тех, кто на общественном транспорте. Тем классный. более это будет интересно тем, кто первый раз придет на стендап, потому что тем, кто к нам регулярно ходит, они будут... Да, шу... да, 10, 10, 10 апреля. 10 апреля. 10 апреля. 10 апреля. Я вижу тоже чат, спрашиваю, тут дата, когда. Да, да, да. да. да. Так а, что здорово. всех ждем. Ну, еще у меня такой вопрос. Когда вы выступали вот в Москве, почувствовали ли вы разницу вот, ну, в публике? В... То, есть, то, что вы приготовили, ваши вот заготовки, они, вы почувствовали такую же отдачу, как на эти же выступления здесь? Uh, люди, иногда люди Люди, они везде одинаковые. Если смешно, они смеются. Если не смешно, они не смеются, конечно, да. uh, Просто больше было волнения, больше ответственности. Все-таки это ТВ-проект. Это у первое попадание было на тот момент вообще везде, куда-то. Uh, тем более, на ТНТ ты их видел uh, по телевизору, а теперь ты их видишь перед собой, и они, как бы там, главные оценщики тебя и вообще твоего творчества. В этом плане было сложновато в плане зала было приятно но когда перед тем как меня выносили на сцену меня прям колотило когда меня занесли на сцену у меня было ощущение что либо я сейчас шучу круто либо я уже не шучу и уезжаю обратно ну все сложилось хорошо все получилось я вот когда мы с вами познакомились даже полюбопытствовала, посмотрела отрывки, которые у вас выложены в ВК, и да, все здорово. Ребята, на самом деле, вот это, наверное, очень здоровский пример, то, что рассказал Алексей, что что работает, это собственно все, о чем чуть раньше говорила Ирина и как раз Алексей все это уже попробовал и давайте, да? Я -то не только попробовал, я как бы можно сказать с этим живу регулярно, да, да. Шутками о себе, о самой иронии, допустим, часто в такси меня спрашивают реально, что со мной произошло. Я иногда, когда вижу человек реально интересуется серьезно, я объясняю ему серьезно. Но некоторые таксисты, они интересуются как бы для галочки, и я вижу, что они как бы для, на юморе. И одному я рассказываю, вот слышали, когда-то Челябинский метеорит был, он говорит, да. Я говорю, на меня упал. Ну, вот так вот. Понятно, по мелочи, но тем не менее. ну Потому что нужно иногда разрядить обстановку, и тоже дополняя рассказ, Ирины, когда она говорила, если вам повернется человек с грубым голосом, вы что подумаете? Ну, я сразу подумал, у меня первая мысль, а, интересно он будет спрашивать, что со мной случилось или нет. Понятно. Так, ну что, Алексей, может быть, вы тогда еще какую-нибудь нам свою самую любимую шутку предложите послушать, мы с удовольствием. Да, у меня нет любимой шутки. Так, у меня... Хорошо, тогда любую на ваш выбор. У меня не все любимые. Ну, давайте чуть-чуть пошлую, да? Если можно такое себе позволить. Ух, я даже не знаю. А... Мы записываем видео, будем выкладывать. Ну, немножко. Она такая лайтово-пошлая, можно сказать. В том, что я недавно записался в фитнес, езжу в фитнес, ну и там тоже езжу. В том, что ты на коляске в фитнесе, есть огромный плюс. Можно без беспаливо пялиться на попы девочек на беговых дорожках. И однажды меня засекла одна и говорит, ты что, на мою попу пялишься? А я ей говорю, нет, я просто тоже мечтаю бегать. Она такая, ой, ты моя хорошая, поворачивается и бегает дальше. А я дальше сижу, кайфую. Вот такая шутка. Так. Ну что, друзья, вижу по времени, что нам пора заканчивать. Наш час уже подошел к концу. Я благодарю вас, Алексей, за то, что вы нам рассказали о вашем опыте работы с юмором, с позитивом, о том, как именно вы заражаете людей улыбкой и что дарит вам положительный настрой. Мне как раз положительный настрой дарит юмор моя компания, мои друзья, как раз те друзья, которых, о которых тоже говорила Ирина, у меня есть такие ребята, которые, если видят мое плохое настроение, говорят, Леха, давай мы за тобой заедем, просто покатаемся ночь, и утром приедем, и все. Или просто бери BlaBlaCar, приезжай в Москву, прямо сейчас. И я бывает срываюсь, просто мне надо, когда разрядиться, я много времени в Москве провожу, поэтому ть, как бы... Вот. Компания очень много значит. Если у вас есть душнилы в компании, избавляйтесь от них, ребята. Вот вам совет такой от души. Просто. Спасибо огромное, Алексей, еще раз. Да, действительно, хочется, чтобы рядом находились хорошие душевные люди, которые дарят нам заряд на добрые дела, на какие-то интересные открытия на какие-то здоровские действия, на то, чтобы просто жить на позитиве. Да? И об этом сегодня была наша встреча. Я благодарю всех, кто сегодня... Юлия, можно еще чуть-чуть дополню? Да. Там да. кто-то в чате писал про депрессию. Так вот, если вдруг у кого-то из вас депрессия, ребята, приходите 10 числа в Грильбар Крылья, будем лечить депрессию. Да, действительно. Все будет Я отлично, думаю, что... все будет круто, все будет весело и позитивно. Спасибо огромное. Отлично. отличного ну, что, друзья. На этом мы спасибо. заканчиваем наш вебинар. Я благодарю еще раз всех, кто присоединился. Огромное спасибо нашим спикерам сегодняшним. Ирина, Алексей, огромное спасибо за то, что вы поделились нашим опытом и знаниями о том, как сделать жизнь веселее. И найти лишние, не лишние, а важные поводы для улыбки и смеха. Друзья, до следующей встречи. Мы с вами были на встрече «Территория позитива» в рамках проекта «Интересно о важном», который мы проводим ежемесячно. И следующая тема будет не менее интересной. И также с очень интересными, здоровскими спикерами. Присоединяйтесь. Всех благ. Счастливо.